всем пчеловодам добрый вечер начинаем традиционно наше Зела радио ну и формат общения будет также традиционно вопрос-ответы и и с чего хотел бы я сегодня начать наше общение? О нашей проблеме, о злополучном клеще воро. Если будет возможность подключиться сейчас к теме коллеги из Соединенных Штатов, мы попросим его обозначиться в эфире. Если он есть, значит... Он лично доложит информацию о клеще. А тема интересная. Тема интересная чем? Тем, что, оказывается, есть породы, устойчивые паразиту. Биологические, генетические, не знаю, как это получается, но, к моему удивлению, почему об этом я, например, не знал, Хотя в этой теме довольно-таки активно. Но не буду забирать хлеб у автора информации. Если, Грег, вы сейчас на связи, пожалуйста, подтвердите себя, обозначьтесь и модераторам дайте зеленый свет. США, Грег. Да-да, я на связи. Все нормально. Так, значит, вам слово. И, пожалуйста, если кто сейчас, хотя бы из Восточной Сибири, есть на связи, не знаю, как по времени, конечно, там, наверное, уже довольно-таки позднее время, ну, если кто слушает из тех мест, и кто слышал о дальневосточной породе пчел, пожалуйста, примите участие. Я, например, как слепой котенок в этой породе, а тем более за, за ее природные возможности. Итак, Грег, вам слово, слушаем. Нас интересует проблема вороа. У вас есть хорошая информация по дальневосточной пчеле и по ее генетическим возможностям природно бороться с паразитом. Мы бы очень вам были признательны, если бы вы нас просветили в этой теме. Если из тех краев есть кто из пчеловодов, и знает, и знаком тоже с этой породой, мы попросим подключиться к обсуждению прежде всего и с этих регионов, коллег. Потому что тема довольно-таки серьезная, и если это действительно так, я видел видеоролик по освобождению пчел, как они пытаются освободиться от клеща, Похоже, что тот, который вы сбрасывали. Как они вытаскивают личинку из э, ячеек, э, расчленяют ее и удаляют, где была заключенность. То есть личинка была поражена. Ну, удивление меня вызвало, э, какая тонкость, какой нюанс. У нас 75 стран CCD определяют, участвующие в выявлении коллапса, слета и гибели целых колоний семей. Если есть действительно такая порода, самостоятельно, природно, которая борется с клещом, почему не обратили на это внимание? Сейчас эта команда, в которой, я же сказал, 75 стран, вот последняя информация была, не обратили на это внимание, бьют тревогу о чуме 21 века в пчеловодстве, что касается ворова. Потому что он, кроме того, что сам издевается над пчелой, он еще и является на сегодняшний день главным, главной причиной вирусных проблем. В комментарии, что вообще не обрабатываете от ворова. Поэтому нам бы было интересно, если вы сейчас вот как раз нас и просветите вот этих тонкостях пчеловодных по этой породе, и как вы лично занимаетесь в плане обработок, и как наука. Вы много ссылок давали о том, что наука занимается с 90-х годов этой проблемой, и этой популяцией заключают договора с мотководами. Поэтому еще раз прошу извинить меня за то, что я так вот конкретизирую ваше выступление. Поэтому, пожалуйста, мы вас слушаем, и я думаю, и вопросы сразу же будут вам по этой теме. Мне не хотелось заниматься пчелами, потому что я понял а изначально, что в общем-то без обработок что делать невозможно, все люди в моей округе практически, а, ну, они постоянно об этом говорят. Я сходил пару раз на местный клуб силоводный, ну, потом я перестал ходить, так, потому что там как-то все было слишком просто. А, но тут я случайно нашел одного человека, а, буквально вот, недалеко от меня живет, он сказал, а я не обрабатываю вообще. Хорошо, я, снил, я стал с ним а немножко общаться, и тему немножечко стала изучать, а я подумал, хм, хорошо, как это можно делать, шел без обработки, потому что персональная это как раз меня останавливало, но не хочу я их обрабатывать. А, потому что там начинается проблема с загрязнением сотов, там, перга, вот это вот. Я хочу пергу иметь, понимаете, а я не хочу, чтобы она была загрязненная. Как быть с этим вопросом? А, короче, я поизучал вопрос и, и пришел к выводу, что оказывается, действительно, есть люди, целое направление людей в Америке уже давно. Вот Майкл Буш, например, известный человек, который, собственно говоря, уже много лет чел не обрабатывает. Но для меня это было странным. Короче говоря, что я узнал по теме? Оказывается, в 1997 году было сотрудничество между российским ученым, по-моему, фамилия Кузнецов, это а легко найти, я могу потом ссылку на Ютубе поместить, если если нибудь не знаю, и, американским, и американскими коллегами из Луизианы И они, короче говоря, привезли в, в Америку в 1997 году по-моему, 200-300 маток из Приморского края. А, по-моему, из Ложучинского района. Это легко проверяется, я сейчас несколько забыл. А, потому что было показано, что в Приморском э, э, крае сформировалась популяция пчелы дальневосточной, которая, собственно говоря, имеет натуральную сочельницу. Окей, okay. дело в том, что клещ э, на, на Дальнем Востоке существует уже давно, и вот пчела завезенная туда натуральным образом уже э, к нему выработала какую-то адаптацию. Какую, непонятно. И, короче говоря, с 1997 -го года в США а, работы и ведутся работы по изучению конкретно дальневосточной пчелы из Как Хотя я понимаю, более южной популяции, потому что там на видео, клеща больше. Вот. А, вот такой момент. Ну, соответственно, это интересно. И что касается в Америке, это вообще называется русская пчела. Russian bee. Хотя для выходцев из, из России Украины русская пчела обычно означает среднерусская пчела, так что я приняюсь четко совершенно. Речь идет про дальневосточную пчелу. На текущий момент, сегодня у нас 2020 год, то есть прошло 23 года, а на текущий момент по США имеется большая они организовали, а сначала работали велись чисто в пределах уни... университета в Луизиане, в батон руже Потом, а... не хочу врать, в лет 10 лет не занимаюсь этим, но в общем, они пришли к конкретному выводу, что пчела действительно имеет повышенную устойчивость к плещу. Причем, нет какого-то конкретного такого фактора. Например, она просто очищается или она просто чистит расплод. А скорее, Устойчивость многофакторная. Ну, короче говоря, на текущий момент существует уже коммерческая ассоциация матководов русской пчелы. И я могу, например, заказать русских маток сейчас. На весну, конечно, сейчас не сезон, но запланировать покупку на весну. Соответственно, и иметь, так называемых, русских маток для Свои нужды. как первое я хочу. Ам... Что могу сказать? Ну, в общем, русские матки, а я буду говорить их русские матки. Русские матки в США очень популярны, и, в общем-то, а... ам... поскольку бесконечная обработка химикатами пчел, в общем-то, уже достигает своих пределов... Ам что больше и больше людей пытаются как-то найти пути путем покупки и поддерживания у себя именно более устойчивой пчелы. Вот такая тенденция на текущий момент. Если вопрос есть, то пожалуйста, задавайте. Я сейчас сделаю паузу. Но я воспользуюсь случаем. Вопрос у меня. Все же какой конкретно фактор может быть в приоритете, характеризующий устойчивость этой пчелы? Кваротозу. Квароа Якобсони. Если то, что она сбрасывает с себя клеща, сомневаюсь, а потому что видел фильм, и наука утверждает, это очень тяжело и дается, даже невозможно, не только с себя. Она даже соседской пчелы, с подружки, это сделать не может. Как он там... Шустро себя ведет, мы все прекрасно видим, попробуйте взять пчелу, какой-нибудь пинцет, острый нож или что-либо, и попробуйте вы его оттуда, этого клеща, как-то счистить. То, что они вычищают, выбрасывают личинок, но опять-таки личинку выбрасывают, которая поражена клещом, это снова Раскрывает они личинку, я видел этот ролик. Раскрывает личинку, клещ вылазит из этой пораженной личинки, сразу же моментально переселяется на взрослую особь. Конечно же, он на ней покатается какое-то время и снова будет искать личинку перед запечатыванием, чтобы там скрыться. Поэтому какой может быть фактор такой... Особенно. Может может это связано с климатическими условиями за счет короткого периода активного наращивания, выкармливания расплода. Я не знаю, она невкусна такая для клеща или какой-то вот такой убедительный аргумент есть, что является ключевым, что в основе фактора и особенностей этой пчелы, как Природный, природная способность защиты. Пожалуйста, если кто сейчас с тех краев? Ну, я не знаю, конечно, там уже довольно-таки поздно, но может хотя бы приближенно, если с Ю Юг Сибири откликался на прошлом взгляде, может кто-то есть из этого региона, или кто-то слышал, или у кого-то есть в пользовании эта пчела. Не может быть, что в Америка уже 20 лет с лишним занималась ну не селекцией, а наладила поставку из России, а местные ребята об этом не слышали. Пожалуйста, подключитесь, те, кто сейчас может пролить свет на эту тему, на эту информацию. Да, это то, что в России в дальнейшем пчела не популярно и мало известно. это меня самому Почему я прокомментировал нашим? Я уже комментирую довольно давно на YouTube, а, ну как-то оно мало имеет интереса. А, я потом на ваш ролик, когда вы ролик сделаете на YouTube, я повешу ссылку. Я нашел на YouTube одного пчеловода, который прямо сейчас чистит дальневосточный пчелу где-то в Подмосковье. А, кстати, я найду и повешу на это будет в комментариях. Кстати говоря, поэтому как бы не забыть. Это раз. Во-вторых, к вашему вопросу, Владимир, значит, да, в общем-то вопрос комплексный. И нельзя сказать, что пчела только чистится и все. И только чистит, а не все. Или что там еще происходит. Но вот какая фишка. Трудно заснять пчелу, как, как защищать себя клеща. И это на самом деле я еще и вживую увидела, я их даже на кухне держал в баночке, понаблюдать на расплоде. Они очень супер шустрые. Они бегают по стальной иголке вверх-вниз, как обезьянки. Я удивляюсь, у меня фотографии где-то есть, видео. А, тем не менее, у а, есть... Э, Научно заказано, у меня куча материалов, а, у меня и на ютубе, а, о том, что пчелы, которые устойчивы к плечу. Так вот, а, никто там в виде камеры не лазил, пытаясь заснять сам процесс. Что люди делают, а, у нас тут есть работа в Кентаке, по-моему, ведется, а, у них популяция у них популяция так называемых пчел-грызунов, они их называют. В их конкретной популяции явно тенденция того, что пчелы реально грызут плеща. Как это можно измерить? Для тех, кто не знает, один из способ измерения подобного механизма, это когда вы просто подкладываете под, на пол, попросту говоря, бумажку или там, кстати, пластика, который покрыт маслом или вазелином, чтобы ловить всю грязь. Ну и, соответственно, и проводят там каждый день или каждые два дня. Ну, в общем, методика там у них есть. Они измеряют клеща и проверяют под микроскопом, под лупой, а, какой клещ падает и что с этим клещом происходит. Так вот, а, имеется измеримая и существенная тенденция определенных пчел, в частности, приморских пчел, где очень много поврежденного клеща. Клещи а, с прокусами панциря, клещи с откушенными лапками, клещи практически пополам перекушаны, вы понимаете, и <соцентренно>, заснять на виде камер нереально. Но то, что кто-то клеща грызет в больших количествах, это факт. А, опять же, я набросаю в комментариях некоторые ссылочки потом, когда это будет на ютубе, Владимир, я не хочу быть голословным, это просто покажу, так сказать, о чем мы, мы говорим. Так, это вот организация, когда пчелы я, скажу так, грызут клеща. Как это происходит, еще раз, я не знаю. И люди. И, и, это очень трудно заснять на камеру, соответственно, если вообще возможно. Но количество покусанного клеща, оно реальное и на документирование. Вот. Это вот. Point. Единственное, кого можно было заснять, вернее реально заснять, это лжескорпион, книжный лжескорпион, который конкретно показано на, на ролике в во всех ракурсах, как он ловит воро, насколько он шустрый там не был лже-скорпион его ловит, высасывает, ну, в общем, то же самое он делает с ним, что и ворова с, клещ, с, этой, с пчелой. Я не думаю, если действительно есть такое преимущество, это, это супер преимущество этой породы. Вот, такой вот, вот такая способность самоочищения. И если такое самоочищение, как вы утверждаете, на таком уровне, что даже вообще не обрабатываете. Скажите, пожалуйста, какой у вас по продолжительности активный период? Сколько у вас длится он? И есть ли вблизи большие пасеки, есть ли дикие насекомые, потому что нереально отсутствие перезаражения. И я все же надеюсь, что подключится кто-то, ну сказать хозяева этой пчелы, того региона пока помолчу может не успевать подключиться все слушаем дальше ребята подключайтесь тема серьезная будем делать популяцию хорошо продолжаем так вот а значит сейчас я немножечко поговорю на тему а, я потом вернусь к механизмам еще мы обсудим механизм когда что я знаю вот это. Я, я скажу, я, я не ученый, я хабист, я, я по жизни вообще программист, поэтому я не буду утверждать, что я ученый. Я просто читаю информацию и, в общем-то, перевариваю ее сам я общаюсь с людьми так же, как сейчас мы общаемся, то же самое. Так вот, вопрос, Владимир, у вас совершенно правомерный, а именно, сезон насколько пчелы вообще а, хорошо живут, сколько они погибают. Так скажу, без обработок очень много пчелы гибнет. Я вам точно сразу скажу, без всяких а, а, сказочек. Для меня персонально, если половина моих пчел переживает зиму, это хорошо. А, почему хорошо? Хорошо. Потому что я персонально не занимаюсь продажей меда, маток, ничего. Пчелы – это у меня хобби. И а, я просто а, на стороне своей основной работы. и а, Я пытаюсь немножечко пытаться отобрать пчелу, маточек, которые а, от более устойчивых линий, понимаете, да? И, возможно, возможно, ну продавать немножко маточек а, из тех линий, которые на самом деле реально... А, каким-то образом выживают без какой-либо химической обработки. Это такого мое небольшое хобби. Но люди реально занимаются этим уже в, на, на коммерческом уровне. Вот я, например, как я написал в комментариях, в прошлом году я поехал в Милоки, это тут мой, я живу недалеко от Чикаго, и в мой ближайший большой город, купил маточку одного коллеги, который занимается продажей в основном маток, ну, клеуским маток устойчивых пчел, он пчел практически не обрабатывает тоже. При этом у него довольно большие потери, я сразу скажу. Он держит примерно 100-150 семей каждый сезон пускает в зиму. И каждый год он по его словам, примерно процентов 70-75 своих пчел он не обрабатывает вообще, потому что он Пчела у него довольно-таки устойчиво. А, но остальные 25%, пчел он или напрочь просто убивает в конце сезона, а, или же он в конце сезона их очень сурово обрабатывает. А если по какой-то. Ну, решает на месте, ее семя настолько уже закрещевано, что и есть, и прочую, легче все ее просто убить. Чтобы не дать этой зарази распространяться, понимаете? А... Или же, если есть смысл, он обрабатывает семью, чтобы перетащить ее через зиму, так сказать, и потом уже весной поменять матку. Поэтому нет, нет никаких иллюзий, что без обработок у вас будет какая-то стопроцентная выживаемость. Совсем нет. А, вот такой вот момент. Поэтому а, это раз. Без обработок всегда будет повышена смертность. Теперь, если, например, вы промышленник, вы делаете, вам очень важно продавать мед, у вас большие сильные семьи, это проблема. Если же вы производите пчелу на продажу или маток, сети немножко легче, потому что у вас по умолчанию всегда больше семейных, больше семей. И то есть вы можете по умолчанию. Позволит себе потерять какое-то количество семей. Um, поэтому зависит. Если вы хаббист, который вообще как бы потерял пчелу, ну да ладно, а опять новое это этого вот меня касается. Для меня это вообще не проблема. Um, персонально, для меня пчелопродуктов хватает больше, чем я могу их потратить. Мне другое интересно, именно вот попытки какие-то вывести пчелу um, устойчивую. Хорошо. Um, еще вопрос, вопрос Владимира, я не забыл, да. Какой климат? А, по климату я живу а, примерно на уровне Южной Украины, но климат у меня а, более континентальный. то есть, хотя это примерно южной Украины, но у нас а, длинное и довольно жаркое лето, и короткая, но довольно холодная зима, то есть зима у меня сейчас а, декабрь, Книга все еще нет, но морозы где-то до минус 5. А, но зима начинается буквально вот у меня на глазах. И зима у нас будет продолжаться до марта месяца. Примерно 3-4 месяца, месяца такой суровой зимы. Но короткая зима. А, и в этом плане, конечно же, есть разница между пчелами так сказать, южной тенденцией и северной тенденцией. Друзья, добрый вечер. Это Западная Сибирь. Не восточная, а западная. Олег Кемеру, Владимир Георгиевич, мы в прошлую субботу с вами немножко общались. Мы заочно знакомы. Я хотел просто немножко информации дать, которую я владею. И свое видение этого вопроса. И то, что об этих дальневосточных пчелах говорил Кашковский Владимир Георгиевич. Как, как они зародились, откуда они пришли. Это вообще как бы отдельная популяция, которую завезли примерно, может быть, 80 или 90 лет назад, которая сложилась из помеси пчел среднерусской, наверное, украинской, степной, возможно, что кавказянки, она вот постепенно шла-шла-шла по Трансибу на восток и пришла туда. И там у нас в отдельной популяции сложилось, а клещ шел с востока России на запад. И так что она, она первая встретилась со своим клещом, и, скорее всего, возможно, что она к этому более приспособилась. Ну, не исключено, что она воздействует не только механически на него, а, наверное, там еще и безрасплодный период в какой-то степени играет большое значение. Нет вот вопрос к Грегу такого плана. Если на одной и той же пасеке держать пчел русских, как он называет, или дальневосточных, как и тех пчел, которых, с которыми пчелы традиционно работают э, в Америке, в, в ихних условиях, то сколько нужно обработок для традиционных пчел от клеща и сколько нужно для среднерусских пчел? У меня вопрос такой, Грегу. И хотел бы сказать свой наблюдение, опыт или предположение, как это будет правильно сказать. Вот когда у нас не было э, модных пчел в Западной Сибири, имеется в виду, это от тех карник, и бакфастов, итальянок, у которые круглый год и которые круглый год сеют. А были наши, ну, может быть, они не совсем среднерусские, но они были местные и поместные. И, скорее всего, с теми же кровями, что и дальневосточная пчела. У нас тоже не было проблем больших Чем Можно было раз в два года обработать семью, и она не пропала бы. Достаточно было обработать два раза осенью, в конце сентября, в начале октября, и пчелы прекрасно зимой умывали, весь год, потом развивались, и не было никаких проблем. Пока к нам не пришла вот эта вот южная пчела, то ли, которая сама к клещу менее толерантно, не уничтожает его, то ли она более продолжительный период сеет, вот эта проблема возникла. Спасибо, за это, что выслушали. Хотелось бы услышать э, ответ на вопрос, то, что я задал нашему другу. Я хотел просто узнать, если бы вот в, условиях, в ваших условиях на одной пасеке вы держали пчел э, дальневосточных и тех, с которыми традиционно работают ваши пчеловоды, э, какие различия в обработках э, были бы. Если бы вы не обрабатывали пчел, сколько бы в ваших условиях дальневосточная пчела прожила, и сколько бы прожила бы, ну, та, не знаю, с кем там работать, с итальянками, или какие там у вас, кардаваны, как, какой там пчелы работает у вас, которая создает проблемы у вас, которые плохо зимует, которая не уничтожает леща. Вот сравнение этих пчел по обработкам, по развитию, по, по, по, по количеству расплода, она, по началу червления, по окончанию червления. Хотелось бы, как бы услышать из ваших уст сравнение их в свете в свете, в свете борьбы, борьбы с клещом. А, понятно, да, хорошо. А, так вот, а, вопрос непростой, вот почему. А, ну, вы сами понимаете, а, очень трудно держать пчелу изолированно. А, у нас проблема такая, что действительно, а, особенно в в пригородных зонах очень большая плотность пчелы. Вот у меня я, я ловлю раи и я в прошлой весной поймал, три я просто на заднем, ну, вот на заднем дворе на балконе просто. И это еще никуда там не разъезжал, не ставил ловюшку. Это говорит там о том, что очень большая плотность пчелы. Это раз. Во вторых, пчела завозная. И каждый год, начиная с марта месяца, вот мой пригород, вываливается, не знаю, сотни пакетов сюга, потому что на ю... пчела на юге для продажи заранее, юг США это субтропики практически. И поэтому в, мар... в марту месяца у них уже куча пакетов. И март, апрель начинается завод, очередной завод пчелы. И поэтому какой о какой-либо чистоте говорить очень тяжело. То есть, если вы маленький человек, как я, у меня 15-10 лет, мне об этом практически невозможно говорить, потому что меня тут же задавят а, завозные пчелы. Завозные пчелы – это Италия, итальянка и карника. Сейчас становится модным бакфаст. Но становится модным также русская пчела. Вот, Например, последние 2-3 года наш, а, наша а, торговка, а, а, торговка пчелами – она регулярно рекламирует русских пчел. На самом деле, это какие-то русские гибриды непонятные. Она скрывает свои источники, откуда они их берет, она говорит, русские гибриды, ну ладно. А, то есть, русская генетика, она завозится, и, соответственно, она расползается по округе путем гибридизации, как мы понимаем. Вот. А сколько это ее русских пчел, я не знаю. Так вот, к, наш, к вашему вопросу теперь. А, понимаете, на одной, фабри на одной пасеке держать смесь русских карники итальянки, ну тяжело, потому что вы не занимаетесь искусственным осеменением и вы не контролируете трутневый фон, он уже смешан изначально. Для того чтобы какой-то существенный трудневый фон создать, в котором бы русские трудни были хотя бы половину контролировали, это тяжело и нереально. Это могут заниматься только очень большие пчеловодов. Каковых в моем, в моей окрестности малое. Я в пригороде живу. И у нас тут нет больших промышленных пасек. У нас здесь, я бы сказал, десятки и сотни пчеловодов маленьких. У кого два уля, у кого двадцать, вот так вот. А ну-ка, то может быть 50-100, кто занимается перепродажей пчелы, чуть-чуть вот так вот. Это максимум, я знаю, в моей округе. Теперь, если бы я предполагаю. давайте предположим, что если я, если я когда я выйду на пенсию, лет через 15 и разведу 50 ульев, понимаете, да? И, и пусть я куплю 10-20 маток русских, и буду держать пасеку из 50 ульев русских, приморских, условно чистых, то в пределах буквально двух-трех лет эта чистота будет растворяться довольно быстро. А, такова реальность. Если мы на одной пасеке будем держать, допустим, 25 ульев карники 25 ульев а, российских с а, нуля, то что я могу сказать? Да, Я могу сказать, что а, вот приморские пчелы без каких-либо обработок, они будут держаться 2-3 года карника без обработки будет держаться, может 1 один года. А через эти два-три года путем того, что идет гибридизация постоянно, и генетика расползается, она теряется, это раз. И, во-вторых, при скученном содержании пчелы вы не можете контролировать ситуацию хорошо. Ладно, вы, например, бьете свою пасеку обработками, но поймите, что, по крайней мере, в условиях Америки, я знаю, что в радиусе одной мили, это 1-2 километра, существует, по крайней мере, еще 10-20-30 кульев, независимых совершенно. И путем воровства, например, или просто пчелы там скачут вперед-назад, уже через год или два печь будет опять. Каким образом? В современных условиях это очень тяжело. А создать вот такую вот ситуацию, когда у вас пасека обособлена и вокруг никого нет, такие случаи есть, кстати, я поговорю чуть-чуть про русских пчел на севере Висконсина. Они живут на острове. Очень интересный случай. Но в нормальных условиях это очень тяжело. И поэтому самые крутые, самые устойчивые к -пчелы, они через 2-3-4 года они сойдут на нет. В моем случае, я, максимум я продержался три года. Я мог бы продержаться четыре года, но по моей вине я потерял вот эту свою хорошую линию пчелы. Она постепенно просто растворилась в этой каше, которая существует, по крайней мере, в моей местности. И, наверное, у многих из вас сушат тоже. Добрый вечер. Я, Владимир Егорьевич, может это уже миллион, миллионный вопрос один и тот же будет звучать. Ну он меня мучает, потому что как бы немножко уже понимаешь, но хотелось бы, чтобы вы объяснили. Значит, вот допустим, мы развиваем семью в весняной период на акацию. Закрываем матку для обработки клеща. Я уже не, не уточняю, когда, для чего, для обработки. Потом у нас делается все, все летная пчела. Это я как бы говорю о медоносе. Я не уточняю, когда. У меня один вопрос. Если вся пчела превращается в летную, то как она потом перестроится, э, сделается кормилицей. И много ли потом будет падежа, и как будет это все восстанавливаться, с какой силой. Как они быстро восстановятся, то есть ну, вот вот такой вот вопрос. Как они быстро смогут восстановиться? Во-первых, на акацию закрывают на короткий период. Там на 10 дней, но ну максимум до 15 дней. Это во-первых. Если вы планируете взять конвейер меду, медосбора, весь активный сезон, допустим, у вас Акация, затем Липа э, следом принимает эстафету и подпирает подсолнух. То есть где-то в течение 15 два месяца у вас вот этот график, эти рамки, когда идет медосбор. Есть смысл наращивания, активного наращивания силы семьи до начала цветения первого товарного медоноса. Закрывайте матку в изолятор и держите ее в изоляторе до момента последнего взятка. Пример Ковалева. По-моему, и Миленин занимается тоже этой темой. Теперь вы спрашиваете, как же будет, если старая будет вся пчела, как она будет выкармливать расплод в данный момент, в данном случае для зимовки. Не забываем, что пчела не та пчела, которая не выкармливала расплод, вот допустим, вы закрыли сегодня матку в изолятор. Через 10 дней все, у вас нет открытого расплода. Пчела, которая будет выходить, масса печатного расплода, пчела, которая будет выходить из этих ячеек, она не участвовала в воспитании личинок, не выделяла, не вырабатывала маточного молочка. Это долгоживущая пчела, долгоживущая. Она даже если попадет и под медосбор последний, но она не будет фатально изношена, как это изнашиваются те пчелы летные, которые перед этим принимали активное выкармливание, принимали участие в активном выкармливании расплода личинок первых трех дней маточным молочком, затем они стали ульевые, а после этого летная. Так летная деятельность не, э, не убивает пчелу фатально, и это основная единственная причина. Летная деятельность уже добивает пчелу, а основной износ был, когда она, когда эта пчела была в фазе биологической активности, как кормилица. Там был основной расход. Потенциала жирового тела. И поэтому биоресурс пчелы летний 40 дней. Так вот, у вас на конец сезона, на конец последнего взятка, останется изношенная на маточном молочке, на вырабатывании маточного молочка группа пчел. Конечно, летная, та, что была летная на акации, отойдет, та, которая была ульевой, станет летной, примет участие в последнем медосборе. А оставшиеся. Пчела из, послед... из расплода, из массы того расплода, которая была на момент закрытия в изолятор матки, она вам воспитает зимующую пчелу. Воспитает зимующую пчелу. Она будет точно иметь такое состояние по, своей... по своему биоресурсу, как зимняя пчела. Зимняя пчела выкармливается за счет чего? первое поколение, за счет своего собственного ресурса и потенциала в лице жирового тела. Точно так же будет выкармливаться и зимующая пчела для формирования клуба уже зимнего, именно вот этой неизношенной на вырабатывание маточного молочка пчела. Почему мы и бьемся чтобы была нормальная зимовка, любой ценой исключить зимующую пчелу от воспитания расплода, сбить заклещенность максимально, и желательно, чтобы минимум переработки сахара. Вот в этом случае будет максимально неизношенная зимующая пчела. Если у вас период... Ну, то есть будете закрывать только на акацию. Закройте на всего-навсего на 12-13 дней можно. Закрыли на 13 дней. Почему на 13? Потому что когда вы выпустите с изолятора, и она начнет сеять, у вас от первой активности печатного расплода уже не будет. А когда она начнет сеять... Во второй активности, когда выпустили, выпустите из изолятора, печатного еще не будет. Вот в этот момент вы можете обработать семью любым акарицидом быстрого действия. Ну, конечно, лучше всего это щавелевая кислота, потому что активный сезон, возможно, промежуточный какой-то взяток будет. Так что все это работает как часы, давно работает и понятно, почему работает. На момент изоляции матки, то ли на акацию, то ли уже в зиму, в августе месяце, должно быть максимальное количество разного возрастного расплода. Чтобы пчела, вышедшая из этого расплода, не участвовала в вот этих изнашивающих, то есть не попала под вот эти все изнашивающие факторы, которые я перечислил. Выделять молочко, клещ и Желательно, чтобы в товар не участвовала в таком обильном товарном медоносе или переработки сахара. Уточните, если я что-то не сказал, не досказал. Ну да, тут есть еще один вопрос. Получается, у нас зимнее выкармливает одну пчелу, то есть выращивает. А вот эта летняя пчела, что, тоже одну выкормит? Или она способна тоже две-три выкормить? Ну, вообще-то дают выкармливать, если она была закрыта, если матка была закрыта в изолятор на полтора-два месяца, то, конечно, она вам выкормит одно поколение, но может полтора-два. Частично останется и эта пчела, что выкармливала, потому что одна вышла сегодня, молодая пчела, а последняя выйдет через неделю. И вот та, которая вышла через неделю, конечно же, если она и примет участие в воспитании зимней пчелы, то у нее потенциал сохранится намного больше. И она еще создаст частично силу семьи зимующей. Поэтому все будет зависеть от того, какой был взяток и какой продолжительный период на какой продолжительный период была закрыта матка а то что летняя пчела сейчас уже вам 4 1 не выкормит это понятно потому что выкармливать будет пчелу она теперь уже в конце половину за счет потенциала собственного жирового тела и половину отойдет Воспитываю, выкармливать маточным молочком может, усваивая пыльцу только пчела в молодом возрасте. В молодом возрасте от 6 до 12 дней, когда у нее активно максимально фермент, э, фермент протеаза активен, синтезирующий способен синтезировать белок пыльцы от 6 до 12 дней. Все остальное, старая пчела, может тоже выкармливать, тоже, тоже выделять маточное молочко. Но это будет происходить за счет белка собственного тела. Поэтому тут нужно обязательно знать этот момент. Как создать, какие создать условия в семье, если планируется закрытие маток. Чтобы у вас на и взяток вы максимально использовали с пользой для дела и выращивая зимующую пчелу было кому чтобы там часть осталась и выкармливающей для создания клуба и максимально полноценно было выкормлено на последнем расплоде пчела ну как бы вот вопрос опять ну сам напрашивается Получается, пчела будет выкармливать своим жировым телом. У нас молодая пчела питается пыльцой, которая принесенная сейчас. И как бы пыльцы много, она разнофлорная, туда-сюда, то есть ее много. Получается опять картина молодой пчелы весняной. Она выходит слабая, уже следующее поколение пчелы будет тогда получаться крепкое и здоровое. Либо нам надо иметь отводки и постоянно подсиливать, чтобы была молодая пчела. Это тогда, я так понимаю, нужно, получается нужно делать. Нужно делать так, чтобы были в зиму, чтобы в зиму шли сильные семьи. И из весны выходили сильные семьи. Ну, привести пример вам снова Цеброя Волоховича. Вот там было действительно, там был задел. Такой задел в зимующей пчелой за счет собственного жирового тела. Не надо там было пыльцы никакой со стороны, потому что пчела зимующая не, не усваивала пыльцу. Она выкармливала маточным молочком первое поколение за счет собственного жирового тела. Если была перга, то пергой выкармливали старшую личинку, а молодую личинку, зимующая пчела, выкармливает маточным молочком за счет белка собственного жирового тела. А когда уже появляется молодая пчела весной, вот тогда уже она способна усваивать пыльцу и вырабатывать маточное молочко за счет потребления пыльцы. Поэтому все как бы ни крутили, то ли вы будете в лице от делать эту молодую пчелу создавать, то ли вы сделаете ее мощно эту семью, в зиму, с весны у вас выйдет такая тоже же семья, которая будет кормить 4-1, и если в нее в прошлом году и был слабый задел по жировому телу, мало ли какая была пыльцевая политика в природе. То за счет того, что не одна одно будет выкармить, как в средних слабых семьях, а четыре, а то и больше одну, скинулись по, этому, по капле жирового, от жирового тела. Они еще будут и ульевыми пчелами, когда выкормят молодую пчелу. Еще состояние будет и принимать участие в первых медосборах товарных, потому что у них остался потенциал жирового тела, тот, который... Они, э, которые частично они использовали для маточного для выделения маточного молочка, а тот будет у них этот потенциал жирового тела, белка, для формирования фермента инвертаза. Как только этот задел заканчивается, все, биоресурс кончился. И американец Филипс сказал, что жировое тело взрослой пчелы работает как батарейка фонарика не как аккумулятор. Пчела не может в взрослом возрасте накапливать белок за счет поедания пыльцы. Там нету чем синтезировать эту пыльцу. Вот то все, что осталось у нее от жирового тела личиночной стадии, все это ее. Но теперь уже вопрос: сильная семья или слабая? Почему есть и почему существует понятие биологический минимум? Мы об этом уже Постоянно говорим, 1,7 килограмм, все. Это то количество, когда пчела, когда семья может выделить все группы пчел, в том числе и кормилец, для того, чтобы и выкормить полноценно, и принести полноценно, и создать микроклимат полноценно для воспитания первого поколения. А затем уже идет прогресс. Так что, как ни крути, при наших вот этих никаких медосборах скудных, у нас другого выбора нет, как сильная семья. И с сильной семьей можно, можно любые эксперименты делать. И, и там они перекроют своим, своим заделом, своим потенциалом, неизношенным, не перекроют любые катаклизмы. И по воспитанию расплода, и по отсутствию кормов, потому что там есть кому работать. И все резервы, природа, как закрома закладывают именно эти все резервы в жировом теле. Весной пчела семья облеталась, а здесь задождило. На неделю, на, на две недели. Но активность продолжается. Расплод выкармливают. В семью не принесла пчела ни капли, ни единой обножки. А расплод выкармливается. Ну, конечно, при, при наличии углевода. А белок... То есть маточное молочко выделяется за счет вот этого потенциала. И почему и политика, как можно эффективнее и качественнее это жировое тело создать на полифлорном изобилии середины лета, на разнотравии, на дикоросах, потому что на дикоросах формировалась эволюция резистентности пчелы, вся ее физиология на дикоросах а не на культуре, которая у нас сейчас осталась, а еще и генетически модифицированной, изуродованной. Вот отсюда и нужно делать выводы и плясать. Все будет, весь успех и все спасение в сильных семьях. Это еще было, ой-ой-ой, на заре моего практического пчеловодства. Любую литературу открывай, все, весь успех в сильной семье. А сейчас это тем более актуально. Потому что меняется климат и, к сожалению, кормовая база ухудшается. Поэтому поэтому нужно пчеловоду включать мозги и идти в ногу со временем. Как бы нам не нравилось, как бы мы не оборачивались на 20-30 летние периоды давности, как было хорошо и как. И в ожидании того, что того-то вот цикличность пройдет, того-то вот все поменяется, и снова у нас мана небесная посыпется. И мы будем все опять и с медосборами хорошими. Сомневаюсь я. Последние годы показали, что нужно пчеловоду тоже принимать участие, не только надеяться на семью. Пчелам нужно помогать. И помогать вот этой маленькой одиночной особи, в которой заложен, вот те, заложены те закрома, от которых будет зависеть весь онтогенез, развитие поколений дальше. Почему Виктор Петрович Полищук, мало кто обращал на него внимание, с добрым словом вспоминая его, Уделяйте, уделяйте внимание первому поколению. Первому поколению всегда уделяйте внимание. Потому что от первого поколения будет плясать здоровое поколение всех последующих. Как выкормить первое поколение следующее? А и выкормит она в том случае хорошо, если его само, это первое поколение, выкормит как положено. Если шило выйдет трехрамочное которая сама нужно кормить и пчел. Не то, что расплоды этим пчелам кормить. А мы ждем, а мы ее как штатную единицу на пасеке держим и молимся. Да вот сейчас есть сильная, сейчас мы вот по рамочке выдернем и вытянем за уши. И тянем за уши. И тем не даем развиваться нормально. И эту дотянемся до болячек каких-то. Поэтому сейчас как никогда сильная семья это спаси. Потому что сильная семья выделит с миропонитки Несколько пчел, там десяток пчел будет кормить одну личинку, даже если у них этот задел жирового тела был мизерный накануне, а это с прошлого года все тянется. А затем уже уповать на, на сезон. И не расширять раньше времени. Вот только насколько пчела способна по своей силе идти наращивать силу. Никаких резаний расплода, никаких расширений преждевременных. Потому что там еще есть понятие и создать микроклимат. Потому что если температура на 1 градус будет меньше, чем положено, не 36, а 35 градусов в зоне выкармливания расплода, Усваимость белка сокращается на 30%. Мало того, что эту пчелу и так еле-еле на чем выкармливают пчелы, а тут еще и микроклимат некому создавать. Вот вам, пожалуйста. Заложили бомбу замедленного действия в лице болезни какой-то расплода. А мы ждем, а мы уже заглядываем, когда там, когда там уже качка будет. Зачем лежать пчелу, у которой такая большая потеря? Ответ простой, а это ваш приоритет. Если вам важно производить мед, конечно же, вам такая пчела не нужна. То, значит, вам такой расход не нужен. Вы должны там находить методы, чтобы целую терять. Если же вам важно производить отбор, селекцию, что с этим проблем нет. А наоборот, я хочу, так сказать, персонально, для меня без проблем, если у меня половина пчелы отходит зимой, мне ничего не нужны. Мне важнее пчелы, которые остались. По-моему, с этим все просто. Okay. У всех свои приоритеты. Кому мед, кому маток, кому какой-то научный проект. У всех свои приоритеты. Вот. Такой простой ответ. Um. Теперь вернемся к даневосточным челам, опять. А, Владимир, я вам послал, кстати, по имелу 2-3 ссылки на YouTube. А, а, потом посмотрите у себя. А, это а, товарищ, наш коллега из Подмосковья, он как раз занимается дальнеосточным пчелами, поэтому можете вы повесить по своим видикам позже. А, он там хорошо говорит на эту тему тоже. А, так вот. Что касается этих русских пчел в Америке опять.. Про, про то, что они очищаются, а, я буквально тут просмотрел цифры, в общем, они, а, а, в общем, они очищаются от клеща внешнего себя, а, во-первых. Во-вторых, а, они также очищают свой расплод. И вопрос был от Владимира, «А вы что? Клещ же и взять ячейку и ячейку?» Ответ простой. Этим самым нарушается нормальный процесс размножения клеща. То есть, жизнь клеща, самки клеща, он а, ограниченный. Она тоже не живет бесконечно. Если не дать нормально размножиться, раз, второй, третий, в конце концов она просто погибнет. Не оставит после себя потомство, понимаете? И таким образом... Если бы клещ не размножался э, экспоненциально, так что он наращивает э, свою э, максимальную популяцию консулета и таким образом наносит уже ущерб, то проблемы в принципе бы и не было. Если, например, э, процент клеща на, там, на 300 пчел 1-2%, это неспертельный процент. 3-4% это не сплетенный процент. процент. Пчела может с таким процентом клеща нормально существовать. Да, это есть некоторый урон, но это не смертельно. Так вот, а, суть этой, так называемой, русской пчелы в наблюдениях, в американских условиях, что она умудряется удерживать процент клеща своими какими-то путями довольно на минимальном уровне. Okay? Она не убивает вообще клещей, это невозможно. Вот, такой вот point. А, каким образом а, тенденция пчелы вычищать поврежденный расплод, и таким образом нарушать раз, размножение клеща нормальное, это один из механизмов, который не дает клещу популяции клеща расти и давить ее вниз. А, поэтому это важно. Ну и в-третьих, да, конечно же, тенденция, опять же, это примозка русской пчелы а, иметь длинный бесрасплодный период а, в зиму, это очень большой фактор, например, у нас в моих условиях. А, 3-4 месяца без расплода это хорошо, потому что итальянская пчела в наших же условиях люди жалуются, что нередко она вообще не прекращает иметь расход. Особенно, когда пчела завезена из южных регионов, каких-то там своих южных, не знаю, кровей, они практически всю зиму сидят на расплоде. Ну, я умолчу о том, что они едят кучу меда и им приходится поддержать большую популяцию. Ну, соответственно, конечно же, это делать борьбу с практически нереально, потому что эти пчелы по своей биологии просто они генераторы плеща. Соответственно, пчелы более южных, более северных популяций, как ну, карника, например, среднерусские, ну, в нашем случае вот, дальневосточные пчелы, их иметь безрасходный период, это Большой фактор тоже. Поэтому, как я сказал, ä, это пчелы не панацея, но в целом они позволяют уменьшить в наших тяжелых условиях ä, обрабат, обработки вдвое-втрое. А в более благоприятных условиях, когда у вас, например, пасека, когда вы на самом деле далеко живете, у вас нет кучи соседей и нет ситуации, когда постоянно тут шмиряют качующие пчеловоды, а в Америке заметим, кочевка это большой бизнес, это огромный бизнес. И это очень вредный бизнес с точки зрения клеща. Так вот, если вам условия позволяют находиться в хорошей изоляции, то, возможно, вы можете входиться реально без какой-то химической обработки при, может быть, 2-3-4 года и больше. а Соответственно, вы можете сказать провести максимальные обработки изначально и потом держаться на полу какое-то время. А это большой плюс. Потому что любая обработка, это на самом деле, честно говоря, это удар по пчеле тоже. Это не есть хорошо. Вот. Ну, пока сделаю пазу. Хорошо, я с вашего позволения. Вы говорите, породы... Ну да, от безрасплодного периода, конечно, много зависит. У меня, например, любая порода, хоть южная, хоть северная, 7-8 месяцев, месяцев находится без расплода, потому что в изоляторах матки. А насчет обработки, всего-навсего один единственный препарат, от щавелевая кислота. Одна-две обработки весной, и одна-две обработки осенью. Не осенью, а в конце лета, когда расплода уже нет. Ну и зоотехнический метод, конечно же, строительная рамка.